Меня зовут Менчукова Александровна, я инженер-программист, работа сидячая, Шла на пришла на программу не сразу, то есть на шестую только, вот, и то с большим-большим страхом, потому что как бы беса у меня нету, чтобы его сбрасывать, ну а цель, которую перед собой ставила, это прежде всего изменить свое отношение к питанию, наверное, потому что ну, при, я очень легко вложу какие-то продукты из питания, а вот приносить что-то новое в свой рацион и мне очень трудно. Mm -hmm. вот. И Программа помогла мне в этом смысле, что надо было что-то есть, надо было что-то вводить новое и не думать о страхах, некогда было просто думать, и поэтому, вот наверное, это помогло. Uh -huh. вот. А что повлияло на Ваше решение принять участие в программе? Ну, наверное, это... Я понимала, что немножко это экстремально для меня, и... И надо это испытать, чтобы понять, что она мне даст. То есть я много что в центре перепробовала, и пока не попробуешь сам, не поймешь. Вот. Ну, наверное, на этом этапе жизни у меня к ней уже подошла готова. И понимала, что если что, мне помогут, хотя страх было много. Хорошо. Подскажите, а какой результат получили после программы? Ну, прежде всего расширение ассортимента. То есть я поняла, что без каких-то продуктов я смогу обойтись. Даже у меня не было каких-то сильных вот сложностей с выключением продуктов, но организм давал сбой, и вот во время программы, ну и массаж, и поддержка группы помогала. Хорошо. Какие-то эмоциональные Вы отметили для себя результаты? Эмоциональные? Ну, даже не знаю, как бы... Вот, ну, все говорят, глаза как вот, легкость, Ну, она то есть, то нет, как бы, Вес немножко сбавила поначалу, даже для меня, потому что ну, страхов было много. Вот. И физически было трудновато, потому что тело реагировало, хотя эмоционально я думала, что я вообще не от сахара там, там мало делала до, до этого. Но все равно было трудно, как бы чисто вот физически. Тело было. Угу. Но в целом вот, по окончании программы вы довольны собой, результатом, который получили? <мышленный> Ну да, много продуктов ввело новых, как бы, которые вот, в повседневной жизни мне просто ну, я не знала, как к ним приступить. И тут, а в процессе программы, ну вот опять же повторюсь, что некогда было думать, и тело, наверное, само что-то вот раз и делало, руки делало. Голова отключалась. Хорошо. Скажите, порекомендовали бы программу своим близким, знакомым? Ну, чисто вот для просто почувствовать, что может твой организм. Да. Угу. Хорошо. Хорошо. Спасибо Это вам большое. большое.